Если вы узнаете, что через несколько дней умрете, в одно мгновение этот мир, деньги, банк, бизнес, пятое, десятое, становится бесполезным. Все это становится не важнее сна, после того, как вы уже проснулись. Когда человек узнает, что умрет через определенное время, в определенном смысле он уже умер и начинает думать о будущем. Тогда возможна медитация. Как только человек узнает, что вот-вот умрет, он сам отбрасывает множество ненужного хлама. Мгновенно все его видение претерпевает трансформацию. Если завтра вы уезжаете, вы начинаете укладывать чемоданы, и этот гостиничный номер вас больше не беспокоит. Можно даже сказать, что вы уже не здесь. Вы собираете вещи и укладываете чемодан. Вы думаете о путешествии. То же самое происходит с человеком, когда ему говорят, что он вот-вот думает. -вот что смерть определенно наступит. Ее нельзя избежать. Ему теперь не до шуток. Настал решающий момент он уже потерял впустую, достаточно большую часть жизни. Мгновенно этот человек поворачивается к миру спиной и начинает углядываться в отцена будущего. В такой момент, если ему сказать о медитации, он будет готов ей заняться. И это будет один из величайших Дорог.